Ура! Давайте поздравим наших братьев. Севастопольцы, россияне, это поистине исторический день. Наша Родина стала больше на 4 региона, более чем на 10 миллионов человек и более чем на 100 тысяч квадратных метров. Километров, я бы сказал, километров, Километров. А в жизни четырех территорий в результате референдумов, отделившихся от Украины, начнется новый исторический Вместе с Россией! Время пришло, его так долго мы ждали с тобой! Родины Вас, мы снова будем единой страной! Теперь Россия здесь, все yes. за мелодиям да. Делайте громче, hey. теперь мы вместе да. hey. Сегодня пробил час, ты чувствуешь этот ритм груди hey. Заря встречает нас, я верю в то, что нас все впереди И Теперь Россия здесь, за yes. мелодиям Мы пережили вместе много и счастья достойны Своему голосу, своей душе, сердце, открой мне И никакой теперь нет разницы, кто ты вокруг